Всем привет, с вами Сабура Доплер, сейчас мы будем э, говорить об криперах. Крипер это вообще-то ошибка при коде, когда делали свинью. Вот это прототип крипера, который хотел сделать ночь. Если в крипера ударит молния, тогда он превратится в зараж... заряженного вот крипера. Вот какая разница между крипером и заряженным крипером. А вот разница между взрывом крипера обычного и заряженного крипера. Это самый страшный моб. Ну, то есть для некоторых игроков это просто фобия крипера. Ладно, я почти что ни обо всем не поговорил, но потому что я мо могу плагиатить кого-то.